Добро пожаловать на фестиваль тюльпанов в Стамбуле. Ежегодное празднование прихода весны со взрывом красок и ароматов по всему городу. Ты на канале Turkey Space и в этом видео мы совершим виртуальную экскурсию по фестивалю и покажем вам лучшие места, где можно насладиться захватывающим видом цветущих тюльпанов. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле проходит каждый апрель-май, когда более 30 миллионов тюльпанов расцветают в городских парках, садах и общественных местах. Фестиваль начался в 2006 году и стал одним из главных развлечений как для местных жителей, так и для туристов. Главным местом проведения фестиваля является парк Эмирган площадью аж 117 акров. Расположен он на европейской стороне города, где посетители могут прогуляться по дорожкам, усыпанным тюльпанами, сфотографироваться со знаками и скульптурами в форме тюльпанов и насладиться живой музыкой и танцевальными представлениями. Другие популярные места для просмотра тюльпанов – парк Гюльхане, парк Илдыск и парк Геостепе. Эти парки предлагают потрясающие виды тюльпанов различных цветов, форм и размеров – от классических красных и желтых тюльпанов до экзотических черных и белых сортов. В музеях, культурных центрах и торговых центрах по всему городу посетители также могут найти выставки, семинары и мероприятия, посвященные тюльпана. Если вы хотите избежать толпы и насладиться более спокойной атмосферой, то мы в свою очередь рекомендуем вам отправиться на лодочную экскурсию по проливу Босфор, откуда открывается уникальный вид на горизонт Стамбула и сады тюльпанов вдоль берега. Также можете посетить исторические тюльпановые сады Османской империи, такие как павильон Кучуксу, Бейкёс Курусу и дворец Топкапы. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле – это праздник природы, культуры и красоты, а также прекрасная возможность ощутить очарование и гостеприимство Стамбула. Мы надеемся, что вам понравился этот виртуальный тур и что он вдохновил вас посетить Стамбул и лично увидеть магию тюльпанов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно.